И всем значит снова здорово, ребят. Вы же знаете, что у меня не новостной канал. Я не люблю новости наши смотреть. Ну но... как бы просмотр-то не резиновый, просмотр-то набираются только на новостях. Сейчас, ребят, я вам покажу даже Просмотр-то набирается только на новостях. Если я только новости снимаю, ну или ну вот, пожалуйста. Новости. События в Москве в России и мире. Сегодня темы дня. Фото, видео, инфографика, радио Норе. Новости. Это официальный российский портал, новостной портал. Российские военные отразили все атаки ВСУ на солидарском направлении. Это на сейчасшний момент. На двенадцатое. Так. Ну, это покажет на сейчас, на самом деле, на, три, на, на сегодня на час. Москва, 12 мая, РИА Новости. Российские военные отразили все атаки в всу на солидарственном направлении. Говорится, еженедельные сводки Минобороны в ходе спецоперации. Прорывов обороны российских вет... войск не допущено. Уточнили в ведомстве. Противник накануне провел 26 атак на всей, на всей линии боевого соприкосновения протяженностью более 95 километров. Это ж практически. В них принимали участие более 1000 военнослужащих и до 40 танков. Всего Киев потерял на этом участке фронта более 4, 540 военнослужащих, 8 танков, а также 20 с другой брунтеньки. За минувшие сутки ВДВ, это десантные войска, воздушно десантные войска, пресекли попытки ВСУ контратаковать на флангах в Артемовске, в то время как штурмовые отряды продолжили вести бои на западной, в западной части города. Южной группировке войск удалось занять трубеж с учетом в их. Выгодных условий би... Берхадского водохранилища си... Севернее Артемовска На Донецком направлении противник потерял сколько всего. Так, 397 примерно, 398, 9... 400 снарядов, 400 всего. Около 900 военнослужащих убитыми или ранеными и ранеными, точнее. 30 единиц бронетехники, более 30. 7 автомобилей, 2 гаубицы Д-30 и 1 гаубицу Л118. Производство в Великобритании Как уже можно. сколько уже можно, честно говоря, мне кажется, с Украиной. На Красно-Лимасском красно направлении российские войны уничтожили более 75 украинских бойцов. Карта спецоперации вооруженных Силы России на Украине 11 мая, это то есть вчерашние, 11 мая 2023 года. Эх. Места боевых столкновений, так, рядом с Артемовском Авдеевка, Мариинка и все. это место боевых, стол боевых столкновений. Удар России по наземным целям, эм... Вот, не скучное, скуч, дворническая, Ивановка, Новоселская, Невская, тут Кра... Краматорск, Маринка, вроде, что тут, Запорожье практически все, Николай, Херсон, Удары Украины по наземным целям, это практически вся Украина, ну и часть России. России Теткина, Гуево, Белград Белгород. Не скучное. Ну и тут, короче, Донецк. Практически вся территория Донецка усыпана ударами Украины. Удар России по воздушным целям. Белогол... Белогордовка. Короче, тут тоже много желтых этих... Желтых и черных два, которые, по которым сейчас говоря, мне как бы с... говорить я не буду. Донецкая и Луганская Народная Республики. Тут практически все, Тут тоже практически все да. Скопление войск, техни техники. Вот тут вот. Э территории сначала спецоперации. Взят под контроль России. С самого начала вот эта вот вся большая розовая территория взят под контроль России. С начала операции. Пошли в состав России, но остаются под контролем Украины. Это все... Это территория. ДНР и ЛНР. На начало спецоперации. Так, это вот этим вот красным цветом. Mm -hmm. Вот спецоперации вооруженных сил России на Украине. Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине спецвоенную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской Народной Республики, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий что-то я-то не пойму, а почему все делается-то не, не так, а иначе? Я вот тут вот подписан на несколько, на 5 каналов, на 5 каналов, м -м, новостных каналов в Телеграме. И почему-то не, не делается у нас так. Хотя, м -м, может быть, я и не знаю всех... Действий. Данные Минобороны ДНР и ЛНР на 11 мая 2023 год, то есть на вчера, за минувшие сутки российские войска нанесли поражение в ВСУ в Харьковской, Херсонской Запорожской областях, Донецкой и Луганской народной республиках идут ожесточенные бои в Авдеевке, Артемовске, Мариинке, Турмовые отряды продолжают наступление в западной части Артемовска. Десантники скрывают действия противника на флангах. Ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 123 района скопления живой силы и техники. 4 склад боеприпасов. Пересечены действия диверсионно разведлительной группы. Средства ПВО сбили самолет су 25 12 беспилотников и 12 реактивных снарядов РС-30 Хима, Химарс. Ребята, ребята, ребята, ребята. Итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине. Это вот столько вот всего уничтожено. Сначала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 421 самолет. 230 вертолетов 1074 беспилотника 421 снитный ракетный комплекс 1098 реактивной систем запаха огня, 9069 969 танков и других бронемашин 4787 орудий полевой артиллерии 10124 единицы автомобильной техники Блин, ребята Извините, что я, наверное, высажусь очень сильно, очень плохо, наверное, про нашу, про наши эти вооруженные силы, но я не служил, честно говоря, ребят, я не служил. И я рад тому, что я не служил, потому что если бы я служил, то я должен был бы поехать на Украину сейчас и там пух -пух -пух, всех разваливать что ли мне. Нет. Ну ладно, короче, ребята, я надеюсь, вы для себя какие-нибудь там итоги подвели. Я тоже для себя подвел много всяких итогов. И давайте всем до скорой встречи. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Пока.